Thank <laughs> Let's <laughs> go. Here, here, I'm so tired. I'm tired. I'm tired. Yarny. Yeah. Поздравляю вас с этим замечательным праздником, с Масленицей. Пусть этот радостный день принесет с каждой семьей гармонию, любовь и уют. Преклую вам здоровья, радости и счастья. Спасибо большое. друзья, участники наших фестивалей. Все здесь у нас есть на площадке. Все видим, видим. Ну что же, мы начинаем что Итак, Победите! И Сара солнце с наградите! Ну да, нет. мы начнем, наверное, с победителями! Диплом победителя пользуется маслом и песцами! Третье место вручается всем три! Гармония! Стоите в погоне и поднимайтесь к нам на площадку. Так. Аплодисменты поддержим наших участников. Я в сегодня готовлюсь к стилам для угощения и чума. Оставайтесь на крыльях, пожалуйста, для калдарки. Диплом победителя комплекса «Маслона краса». Второе место вручается детский сад, номер. Пять. Представители детского сада номер пять, поднимайтесь нам. А наши гости сегодня я бы с номер восемь. писать Поднимайтесь за своим таземным Участвуйте в иглок, на 21, Все поднимаются с с вами Субтитры то DimaTorzok а по Вы сейчас пошли вниз, заопали. Вы что, купите, купите, купите, купите, купите, купите, купите, купите, купите, купите, купите, купите, купите, купите, купите, купите, купите, купите, купите, купите, Участие в горе-новиде шоу. И вот у меня взгляд, у меня взгляд, у меня взгляд, у меня взгляд, у меня взгляд, у меня взгляд, представители и общие я участие в основном, что путешествие имени и депрессия, я позову за путь We'll be right <laughs> Итак, 12 машина и Клоу. Ничего я приду. Третье, я не буду снимать, а встречи на планах, как вам нужно дальше отсюда. Третье, ваша задача. В оригинальной оформлении презентации блюда, диплом в и в целом место получает А также второе место за самый оригинальный оформлении презентации Бруда получает рожайство СИСИО. Представите, есть активное воздействие. Наша именно величина, что я хочу вас принимать, да? Начинайте настолько строить, а вы не что занимается магией! Мы знаем, что Нам нужна твоя логика, нам нужен твой интеллект, Кто у что у нас при в пути, шеплили да. у нас есть какие Atende a tinta e mão, balota para o outro da tinta. O chefe, o harmonia. que escola Ученики поселят в лесе и интересуются не загущены ли. А также трикера призывает на школу мальчика. Конечно же детский сад номер десять тоже получает тепло от участия в фестивале. Детский сад номер двадцать я саш, я Прощайте, друг! Не держите! Пожалуйста, простите! Вот пришел час прощания. Говорю всем, до свидания! А то, назовенная, а то! Зима у нас белая, зима у нас белая, белая, белая, белая, белая. На Hey, и ночи короткий.